Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. И не откладывая в долгий ящик. Вешала я там опрос в сообществе в Ютубе на капюшон вот этот унисекс. Я знаю многим не нравится это слово, но но-но. Значит, я быстренько его вяжу, потому что он простейший, элементарнейший, супер быстрый капюшон снуд для мужчин и женщин для всех. Вот. Вязать я буду. Он очень просто вяжется, эффектный, объемный и, и, я думаю, крутой. Вот правда. Вязать буду из вот этой вот пряжи Янарт Мерино Спорт. Мягенькая, очень такая приятная пряжа. В два сложения, запомните. Значит, в 100 граммах у нас 400 метров. Можно заменить, если хотите. Ализа Ангора Голд, Ангора Реал 40, Ангористые, тоже в два сложения можно, я думаю, три матка хватит, сколько уйдет у меня вот этой вот Ангоры, я думаю, три матка хватит. Вот, а вот этой вот я вот сейчас прям напишу, потому что уже когда буду монтировать, я буду знать. Значит, состав у нас очень прекрасный, 50% шерсть, 50% акрил, то есть это будет теплая вещь, на ощупь невероятно приятные, мягкие и уютные ниточки. Значит, цвет, если что, цвет 775, Украина, пожалуйста, в инфобоксик.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 тоже в инфобуксе будет ссылка нашла я такая, такая прекрасная цена на алиэкспресс заказывала я их с алиэкспресс и почти год уже бежу довольно как слон цена бюджетная я довольно как слон так номер номер номер у меня здесь четверочка пока резинка а там будет, далее будет пятерочка. Значит, набирать петли я буду моим известным, кто со мной известным способом качели, которые я очень-очень люблю. Значит, значит, набираю я петли качельками. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14 и так на петель вот. вот здесь мне нужно сделать узелок чтобы зафиксировать и далее вяжу резинкой один на один а, так подробнее этот способ я оставлю тоже в видео ссылочку под видео в описании кто не знает ну я думаю те кто со мной те знают что я пользуюсь двумя способами набора ну для резинки один на один. Так, здесь вот хорошо видно, с какой петли нам нужно начинать. Число петель обязательно нечетное, если будете. Видите, лицевая вот оно уже уже по узору у нас лежат петли. Если будете набирать другое число, число, как бы при наборе будете пересчитывать, то набирайте нечетное, чтобы у нас, если с лицевой началось, с лицевой закончилось, чтобы все было у нас красиво вот и далее я вяжу резинкой 1 на 1 сантиметра 3 вот это вот каемочка ободочек очень простой капюшон никаких туннелей никаких завязок ничего все очень э, минималистично но красиво и так провязала я 9 рядов девчонки всего хотела 10 но смотрю по на оригинал думаю хватит Теперь я перехожу. Здесь у нас не пышная, хотя я люблю пышную резинку. Здесь у нас именно английская резинка. Вот Она выглядит чуть-чуть по-другому, поэтому вяжем мы ее как, как ей нужно. Значит, изнаночную петлю всегда и в лицевом и в изнаночном ряду мы снимаем с накидом. Таким вот образом. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. И так до конца ряда. Я остановилась на вот этих вот спицах я смотрю что там полотно не рыхлое достаточно плотное полотно поэтому я буду вязать этими спицами Ры, все равно воздушность даст, даст это э, вязка поэтому я на четверочке вяжу и на ней же остаюсь так ряд я провязала теперь второй ряд и последующие ряды теперь все время мы так будем вязать Лицевую петлю с накидом мы провязываем, изнаночную петлю мы снимаем, при этом делаем накид. То есть только первый ряд у нас отличается, потому что это у нас переход после резинки. Далее у нас вся вязка выглядит вот таким вот образом. Изнаночную мы всегда снимаем, лицевую и накид провязываем. И продолжаем ровно без никаких добавление убавлений вязать так девчонки вот смотрите двух купов я вяжу вот сколько провязала сейчас я вам все измерю и посчитаю и вы знаете мне очень нравится эта пряжа мне нравится она вязки это ж понятное дело еще постирается разровняется совершенно не видно что два сложения есть некоторые пряжи что видно да здесь не видно здесь оно все сливается равномерно красиво то есть можно и три сложения имитировать толстую пряжу то есть приспособить эту пряжу можно куда угодно значит 23 сантиметра всего по рядам у меня вот этой английской резинки 1 2 3 4 5 6 7 8 29 4 34 это значит 34 68 рядов потому что здесь же они же парные так 68 рядов что хочу еще вам так значит плотность вязания девчонки вот если так 15 петель в 10 сантиметров это моя плотность вязания девчонки это еще не стирано Возможно, я потом еще измерю вам в стиранном виде. Высоту я не буду мерять, плотность вязания, потому что будете ориентироваться на сантиметры. Вот, теперь, теперь, теперь, теперь нам нужно делать скос вот этой вот макушки через 23 сантиметра, значит я вяжу по узору до половины вязания, то есть по центру мы будем делать этот скос 2 4 5 6 7 итак я провязала, девчонки, 49 петель. Здесь у меня 50 дверь, потому что всего у меня 101 петля. Центрально Сейчас я провяжу 3 центральные петли вместе. У меня останется здесь 49 и здесь 49 и центральная вот эта петля. Так как у меня по центру изнаночная, я провязываю все три петли вместе изнаночной. Ничего не меняю. Максимально упрощаем. Вот. О, Накид забыла. Все вместе с накидами, со всеми прибамбасами. Все мы... Так. И вяжем до конца ряда наши 49 петель. Вот по центру и будет будут наши сокращения. И каждый раз я буду в лицевом ряду. Вот сейчас, да, следующий ряд я провяжу без изменений. Ну, то есть по узору. А вот эту я не сняла с накидом. Видите, а мне ее нужно снять. Возвращаюсь, потому что не сняла с накидом одну петлю. Вот, а он есть, но он перекрутился. Внимательно, девчонки. Так, все он здесь у нас с накидом. Вот. И в следующем ряду я делаю то же самое. И таким образом мы продвигаемся. Так, девчонки, вот они наши сокращения всего. Я сократила 15 раз. Вот эти вот лицевые ряды провязала 15 раз. И сократила с каждой стороны по 15 петель. Сейчас я вам измерю это все дело в промежуточном этапе. Пока не стирано, значит, в глубину наш капюшон 31 сантиметр. Было у нас сколько? 23 до сокращения, да, по-моему. И высоту тоже без обработки понятное дело что это увеличится 34 сантиметра и сейчас я вот эти вот петли сошью закрою одновременно сейчас я провяжу пол вот до, до середины мы могли бы с конца начать э, закрывать Но нам нужна будет вот эта нить, и мы ее используем потом для набора, чтобы у нас не было узлов. Поэтому я сейчас вяжу до середины, и от середины буду закрывать петли. Так, вот дохожу я до центральной вот этой вот петли. Вот она. Кстати, можно было бы уже и не вязать узор, просто резинкой провязать. Ну да ладно. Так, и основываясь на вот эту вот центральную петлю, я ее снимаю. И снимаю вот эти вот две следующие со спицы. То есть это, это центральная, у нас как бы ведущая. И провязываю все три вместе. Далее я подснимаю по одной с каждой спицы и провязываю. То есть я одновременно сшиваю и закрываю петли. Так, проверить, да, все правильно. Смотрите, чтобы правильно сложили правильной стороной вовнутрь. Так вот, я заканчиваю закрывать эти петли. Теперь мы сейчас наберем дополнительные. Ой, я накид там не провязала. Теперь вот эта петля, девчонки, у нас остается, вот они закрыты петли наши, лицевая сторона, итак, что мы делаем по лицевой стороне, где у нас лицевая сторона, мы будем набирать петли для самого снуда, который у нас вот карпюшона. Я набираю в первом ряду как бы все лицевыми и из одной кромочной все очень просто. По одной петли не, не больше не меньше а по одной тут у нас будет конечно же английская резинка в круговую вот чуть-чуть она будет с нюансами ну, это нас не должно пугать. Правильно же? Правильно. 48 петель здесь я буду делать нахлёст значит у меня тут это ориентировочно 48 петель не обязательно что у вас это тоже будет 48 петель, потому что количество рядов может отличаться теперь смотрите что я буду делать так вот это мне не нужно Оно все вязание у меня там путалось. я не надо было обрезать значит у нас тут нахлест там в оригинале только по резинке вот такой вот маленький вот я не знаю наверное я такой не сделаю маленький значит тогда у меня получается 50 петель я набрала а отсюда я воспользуюсь крючком чтобы хорошо как бы и продеваю в одну кромочную и сюда и протягиваю одну петлю то есть я Протыкаю две детали. Это можно, конечно, сделать спицей, но мне кажется, крючком это удобнее. Раз. Два. Три. Четыре. И вот пятый, прям из краешка, чтобы хорошо оно как бы устаканилось, еще последнюю петлю. Вот. Если это мужской, значит мы делаем наоборот запах. Если это женский, справа налево. Если мужской, слева направо. И набираю еще оставшиеся петли до середины. И тут у меня тоже будет 50 петель. То есть всего у меня 100 Плюс вот эти 6, да, по-моему, 6 я сделала, или 5. 6 вроде бы. И одна петля центральная. То есть, по итогу, 107 петель. Если я здесь сделала 5, я, вот видите, как позже у меня склероз начинается, все, я старею. Я не помню, я там сделала 5 или 6 петель. Вроде бы 6. Ну, в общем, если 6, то всего 107 петель должно быть. Ну у меня у вас может быть ориентируйтесь на свое количество рядов ну то есть из каждой кромочной по одной петле да и все да и все дела так -с. и дальше мы будем вязать английскую резинку в круг. Так, вот я набрала петли. Теперь э, цепляю здесь маркер. У меня первый ряд. Первый ряд, он только начальный, э, как бы в начале. Далее у нас все будет чередоваться второй и третий. Это только в начале мы так вяжем. Далее мы этот ряд не используем. Вот точно так же, как и здесь. Был первый ряд, а потом мы э, вязали второй ряд. Но здесь у нас будет второй и третий. Значит. Изнаночную снимаем, вяжем точно так же для начала, как и тогда лицевую провязываем, изнаночную снимаем с накидом. Я довязала кстати ой а у меня здесь видите девчонки я сейчас уберу одну петлю потому что у меня нечетное количество петель получилось значит я вот эту вот провяжу изнаночная вот вы сделайте то же самое если у вас точно так же будет она ну, наверное, будет и это будет у меня следующий ряд второй, который у нас будет повторяться Значит, изнаночную мы провязываем, а лицевую с накидом снимаем. Изнаночную с накидом провязываем, лицевую с накидом снимаем. Видите, здесь у нас будет вот таким вот образом. И третий ряд. Мы снова изнаночную снимаем, лицевую с накидом теперь уже провязываем. Снимаем, провязываем. За заднюю стеночку я беру, снимаем, провязываем. Вот видите. За вот эту вот заднюю. Снимаем, провязываем. И далее мы чередуем второй третий ряд и вяжем английскую резинку в круговую. Так, я провязала высоту. 23 сантиметра в рядах. Это сейчас вам скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 84 ряда. Сейчас, кстати, я вот остановилась, довяжу до конца ряда и отсюда начну резинку 1 на 1. Ну где-то 4-5 рядов вязать. Так, я провязала всего 4 ряда, девчонки. И закрывать петли я буду иглой, но если вы начинающий, так как модель, как для начинающей, я сама освоила этот способ совершенно недавно. Есть у меня видео на канале, я оставлю ссылочку. Вот. Поэтому вам скажу, что не обязательно. И по-моему, есть у меня видео, девчонки, если я не удалила если я не удалила, то я оставлю способ эластичного закрытия петель, потому что я недавно что-то пстанула, и те видео, которые до 10 тысяч просмотров, начала удалять. И удалила очень много видео. Поэтому, если я его не удалила, эластичный способ, то вы его посмотрите и можете им закрыть. Потому что здесь нам нужно эластично, чтобы все у нас работало. Вот, либо, либо, либо, либо, либо иглой. Я здесь не буду заострять внимание на этом способе, потому что это, кто совсем уж первый раз, то лучше посмотреть то, то видео, на которое я оставлю ссылку, либо за закрыть любым другим способом. Вот, и еще хотела, девчонки, к вам обратиться, раз уж пошла речь об этом, девчоночки я заказывала аналитику канала в общем обратилась к специалистам оказывается мой канал находится в теневом бане это значит что новым подписчикам новым людям он не отображается не показывается даже если видео Даже если видео хорошее, неважно, какое видео. Ну, в общем, одна просьба к вам. Вы знаете, что у меня нет платных мастер-классов, поэтому большая просьба просто, девчонки, поставить лайк, комментарий и поделиться видео. Где-то где поделиться, где вы можете в любой социальной сети, даже в своей социальной сети, ну, чтобы YouTube, как бы, считывал это как интерес зрителя, да, повышенный интерес зрителя, тогда возможно, потому что говорят, что другого способа, единственный способ как бы выйти из этого теневого бана, это активность уже имеющихся подписчиков и а, или новый канал. Новый канал. Я не хочу. Я хочу оставить, сохранить этот. Ну, а раскачать его как-то, расшевелить вы можете мне помочь вы, девчонки. Вот поэтому большая просьба. Я не прошу денег, я прошу просто активности. Все. Лайк, возможно дизлайк, не обязательно лайк. Комментарий и поделиться где-то. В общем, я закрываю эти все петли, я уже сама, вы знаете, забыла все, вроде бы вспомнила, сейчас буду вспоминать, да, закрываю все петельки, мы с вами встретимся потом. Так, девчонки, хочу вам промерить вот натуральную, как бы, величину вот этого как бы снуда капюшона, чтобы вы, вам было на что ориентироваться. Это после ВТО. Я, значит, что я сделала? Я постирала, разложила, все, я не утюжила, ничего не делала. Значит, глубина этого капюшона. Итак, по итогу, глубина этого капюшона. Больше не надо, вы видите это на мне, больше не надо. 33 сантиметра. Высота его 36 сантиметра. Снуд у нас э, длина. 25 сантиметров и ширина вот такая вот в спокойном состоянии 40 сантиметров то есть он у нас ложится вот так вот прям прям классно классно разлы... ложится на плечиках расходится вот так вот ну в принципе все девчонки я думаю все понятно но очень просто на самом деле пряжа у меня ушло 250 граммов вот этой вот не знаю, как другую пряжу сколько, сколько сожрет, но именно этой 250 граммов. Ну и на сегодня все.